Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, сегодня с нами Виталий Микрюков и мы говорим о лазерном удалении, поведении пигмента кожи и как правильно делать, как неправильно, ну, много вопросов обсуждаем. Конкретно сегодня у нас, чем отличается поведение пигмента перманентного и татуировочного при удалении лазера отлично. Ну скажу так, принципиальная разница с медицинской точки зрения между татуировочными пигментами или перманентными пигментами по большому счету не существует. И то, и, то, и другое это инородные вещества, инородные тела, которые мы вводим в кожу. А, опять же достоверно сказать достоверно точно мы с вами не можем по дисперсности пигментов, то есть насколько там есть, там да, ходят информации, что перманентные, более мелкие, там более... Не, наоборот, бы, более там... Крупные, а Не, наоборот, более крупные, а более мелкие, и поэтому они вот так <сих> расплываются, там вообще, да. Вариантов целая масса, да. А, поэтому как бы... У нас достоверной информации нет, это все на, на уровне, как бы, ну, какой-то информации где-то написано, где-то услышано, да. там и так далее. Поэтому проверить с нами, с вами там, да, какую-то там 100 нанометров или там 500 нанометров ну, размера. А ты удалял? Есть да, разница да, да. удаления, допустим, воздушной татуировки и перманентного макияжа? Ну. В целом разница есть, я могу сказать, в чем. Даже не в, не в том, какой пигмент именно. Потому что можно и татуировочными пигментами делают, и то, и другое, и так далее. В общем, то есть, как бы дело в основном в технике и в месте нанесения. В общем да, потому что лицо, кожа лица у нас кровоснабжается в разы лучше, чем кожа на теле. Поэтому удаление на лице. Будь то татуировка, либо татуаж, происходит гораздо и гораздо ну, более легко. Плюс техника, в общем-то, да. Сейчас преобладает в основном техника перманентного макияжа воздушная, макияжя, воздушная э. то есть какие-то мягкие растушевки, пиксельные там, и так далее. И их удалять действительно легче и проще, потому что плотность внесения пигмента в кожу, плотность его распределения в тканях гораздо ниже чем у татуировки. Если посмотреть, например, татуаж там день 15 летней давности, который делали еще индукционными машинками, и татуировочными пигментами, их удалить примерно так же сложно, как и просто татуировку на ну чуть легче просто за счет кровотока, в общем. Сейчас целом. как мастер спросил, вот перманентные mm -hmm. пигменты, которые я знаю, они очень некроющие, за счет чего я тоже я не лезла в химический состав. Не знаю, смысл в том, что я беру э, одинаково, как объяснить? Перманентного пигмента в кожу надо внести намного больше, чтобы получить такой же эффект, если я буду делать это татуировочными пигментами. То есть я татуировочными делаю прям воздушно, прям дымка, светится кожа, вот там. и такой же техники визуально после заживления я доб добиваюсь перманентными пигментами, внося прям большое количество пигмента в кожу. Там Я не знаю, может они там загустителя добавили, и он уходит бесследно, внося с собой пигмент, потому что ну, разница колоссальная на самом деле, реально много пигмента надо внести. Перманентного, чтобы Может добиться этого. Же... Банально как-то разбавлено, ну, не а... знаю. То есть конечно, визуально мы не можем отличить, например, там, да, там прям плод, Удаляются скажу, они да. одинаково, да? Ну, Плюс-минус, как бы сказать, что кардинальная разница между татуировочными, а больше разница именно в технике, в количестве внесенного пигмента, то есть в наличии уже пигмента, оставшегося да, в коже. То есть, по сути, удаляются практически любые пигменты. Самые изысканные, которые я встречал, это э, тонер от лазерного принтера. Это краска для струйного принтера. И это а, на лице было? нет, не на лице, татуировки. Ну, ну как-то все тоже интересно, да. краска от стула. И последняя, самая меня убила, гуашь. Я не знаю, кто умудрился Ой. гуашью сделать в общем-то, да? Я не, я не знаю, как гуашью сделали в общем-то. <красно> <красно> <красно> <красно> вот, есть удаляется все, грязь, пыль, удаляется угольная пыль у шахтеров там, после травм, удаляется порох сгоревший после каких-то там петар там взорвавшихся, удаляется просто грязь, попавшая, ну такие С травматические там, татуировки. Поэтому говорить, да, да, ну поэтому как бы это ручные краски вопрос в, техни... в количестве внесённое, насколько оно плотно лежит в тканях, как бы там слой его, да, глубины залегания, в общем-то. То есть это основные критерии. А так пигмент, если он поглощает вспышку, то там по большей то все равно. Всем спасибо за просмотр. Это был Виталий Микрюков. Пишите вопросы в описании к этому видео. Мы на них ответим. Всем пока.